Буя к вами, друзья, дорогие, привет всем! Чего, блядь? Всем привет, дорогие друзья, с вами Буяк, и сегодня мы поиграем в игру, которая называется Mope.io, что в переводе означает «киснуть». Киснуть. Правило этой игры заключается в том, чтобы мы жрали всю еду, находящуюся у нас вокруг, но при этом нам нельзя попадаться игрокам с красной обводкой. В общем, я сам ничего не понял давайте же приступим к игре для начала нам нужно назвать себя как-то как бы назвать так чтобы все подумали что им реально сейчас придет трендец. Как себя и назову? Триндец. Ну что ж, давайте же приступим к игре. Так, здесь нам предлагается выбрать мышь, шрим или чипман. Как будто я знаю здесь, кроме мыши. Давайте выберем мышь. Все-таки мышью в мышь удобнее играть. Вот это вот точки маленькие вот это еда. Я не знаю, что за грибы. Это типа грибы. Главное не попадаться вот этим игрокам, которые красновод. Вот, все, он стал зеленым. Нет. Отойди от меня. Иди. Ох, Вася, ты чё меня съел, э? Так, что-то не совсем угрожающее. Написал свое имя. Не просто трендец, а трендещий <плёк> фак. А, давайте выберем э, шримпа. Да, будем выбирать по порядку. И я сразу же оказался где-то в море. Я даже не знаю, что мне нужно кушать. Это еда. Почему все какие-то медузы там или есть? А я какой-то головастик стандартный. а? Тоже хочу быть с этими необычными зверьками. А это что за черная дыра? Боже ж мой. Дойди от меня! Давайте выберем рабита. А, я теперь кролик. Отлично. Отлично. О, ребят, я вообще не разбираюсь в этой игре, честно говоря. Я вообще не понимаю. Я даже прочел правила, которые указаны там вверху, где-то в углу там. Но я ни хрена не понял, как играть в эту игру. Объясните мне, пожалуйста, напишите в комментариях, а. Да, не обращайте внимания на небольшие подлагивания, потому что я записываю программу, которая очень жрет системные ресурсы. Я могу есть грибы? Ну, почему кролики ну, едят вроде грибы, они же травоядные, веганы. Здесь я начал двигаться быстрее, я понимаю. А, очень понятно. Объясните мне, пожалуйста, я не смотрел еще ни один летсплей по этой игре, поэтому думаю, что я сейчас в числе первых. А, я еще не погиб, и это хорошо. В общем, я не понимаю правила этой игры. Пишите в комментариях. Я читал правила, не нужно скидывать мне правила. А обычным человеческим языком донесите до меня правила этой игры. Все. Да, ребята, если вы сейчас скажете, это все то видео, которое ты сделал за 10 дней, не судите строго. Я сейчас пишу сценарий. Пишу сценарий к очень интересному видеоролику. Помните, недавно я разыгрывал призы, одним из призов которых было любое видео по просьбе подписчицы. Так вот. Она мне предложила снять видео на одну тему. И сейчас я упорно занимаюсь над тем, чтобы ролик получился достаточно смешным и интересным. Ну, в общем, вот такая вот была игра. Если вам понравилось это видео, поставьте ему лайк. Также не забудьте подписаться на канал, чтобы не пропустить новые видеоролики. Ну, а с вами был Бувик. Всем пока!